Привет всем светлячкам! Я так долго не могла записать это видео. А после помощи вашей вообще вот этого всего а запустились такие процессы. Я очень хочу этим поделиться, потому что это важно. Вот даже Грей со мной лег, улегся со мной и как чувствует, что это не просто для меня поднять эту тему и сказать об этом. Ах, несколько дней уже хочу... хотела сделать это видео, и душой чувствовала, что это необходимо, но никак не могла. Во-первых, хочу сказать сразу, ну, начать с того, что а, а за того, что я обрела столько много любящих людей и красивых и любящих а, я очень счастлива и это самое такое <laughs> крутое самое что произошло со мной потому что в жизни как Андрей говорил всегда когда я его слушала в четырнадцатом году что ты одинок в этом мире, ты ищешь, ищешь, примыкаешься туда-сюда, и многие, наверное, меня сейчас поймут, тыкаешься и думаешь, что ты ненормальный, потому что, ну, твой мир, он не сходится с другими, ты видишь его по-другому как-то, вот. Вот. И вот я о чем хочу сказать. Вот этот донат, это была полная неожиданность. Мне, конечно, Шанти спросила, попросила выйти, да, на связь, но у меня была работа, и все так сложилось, что ну я думала, что не получится. И я все попыталась это все раздвинуть, как-то освободить время. И понимаю, что это не получается. И тогда Шанти мне сказала, что мы будем тебя собирать донат. И такое вспыхнуло во мне. Я говорю, нет, ты что, я сама, у меня все есть. Я разберусь, у меня и работа появилась, и как-то все движется. И это на самом деле... Она мне сказала, Свет, как ты можешь стать женщиной, если ты не принимаешь помощь? А я это совсем по-другому почувствовала. Я почувствовала это, как будто я нищая какая. Или... Ну, то есть я не имею права быть слабой, понимаете? А... Вот. И я совсем искаженно это почувствовала. Еще у меня такой стыд возник, что мне собирают люди... Лю людям, ну вот таким родным людям, им самим как бы тяжело, трудно, они сами как-то выбираются и что-то делают, а я здесь вот как кабуза какая, что это так не должно быть, я не имею права, и я, я сильная, и я должна быть сильная, то есть вот это мужское, оно настолько сильно укоренилось со мной с детства, и вот когда я вышла на связь, я смогла услышать, и вот недавно я переслушала уже в записи начала видео, и столько теплых слов сказанных Андреем и да, ну, как сказать, сломали такое вот какое-то внутри поднималась какой-то такой, да я недостойна этих слов да я нет во мне разная я не такая хорошая у меня столько всего я столько всего проживаю прорабатываю и но ну, я недостойна этих слов и Ах... почему-то так и это все как-то всплыло опять вновь и Такое впечатление, что это проработать как-то невозможно. И это так глубоко, это недолюбленность мамы, это из прошлых жизней отказ от любви, потому что это больно. И в общем с 2014 -го года столько всего пройдено. Казалось бы, много открыто, и любви в себе, и всего но и столько еще не проработано и это как я очень благодарна во-первых, что этот этот донат во мне поднял такой пласт комплексов, такой пласт и стыда, и всего я не могу сейчас это на слова перевести я чувствами чувствую а словами сказать очень трудно но я знаю, что многие, и может быть больше, чем я думаю, таких же родных, у которых это есть внутри. И об этом надо сказать, потому что то, к чему я прикоснулась, когда собирали донат, то, что во мне возникло, это, это ужасная программа. Они. Сидели настолько глубоко, там где-то глубоко и тихо. И вспыхнул стыд, в первую очередь, вспыхнул стыд во мне, что мне стало стыдно, что мне собирают люди деньги. Что я не нищая, что я там... ну, всякие вещи такие. И я... И это была огромная боль. Я хотела как-то прикрыться от этой боли и вообще спрятаться, выйти с чата и вообще просто спрятаться от этой боли. Но я читала, слушала и погружалась в эту боль. Эта боль стала в один момент невыносимой, потекли слезы, такие вхлынули слезы, что... Господи, это так стыдно, до чего я докатилась! Вот как так? И я знаю, что у многих, кто идет этим путем, не всегда с финансами благополучно, потому что когда ты выбираешь любовь, этот мир начинает тебя испытывать, испытывать нас. Это уже мои выводы, которых я могу уже сказать, потому что я столкнулась с этим испытанием. Он испытывает тебя на преданность своему пути и этой любви и всему. Ты видишь, те встречаются люди, у которых нет проблем, у которых все сложно, ты понимаешь, напоминание идет, сколько, сколько лет, сколько сил у тебя. Вдруг это иллюзия, вдруг это рассеется, и ты останешься ни с чем. И многие-многие другие вещи. И вот когда такие тучи и такое сгущается, нужно, мне помогает, мне помогает очень сказать, просто твердить про себя, несмотря на то, что ум говорит, что это ерунда, твердить одно слово. Я выбираю любовь. Я выбираю самую чистую любовь. Я выбираю любовь. И это моя жизнь, это мой мир. Это все, что у меня есть. Все, на что я опираюсь. И если этого не будет то я совсем не на что опереться. И вот такие родные люди, как вы, ну вот, которые столько любви проявили ко мне. Потом это открылось. Я сначала столкнулась с этим стыдом. Ну, что мне собирают деньги, что, ну как так? Это стыдно. Я должна держать лицо, и должна быть такой вот какой-то вот такой в обществе, да? У меня, правда, нелегкие времена, но я стараюсь это вообще никому не говорить. Но ну, это и кармические проработки, и внутренние... Сейчас какой-то непростой такой энергетический, наверное, период. И это все вылазит как-то изнутри какая-то энергия и погружает тебя в такие состояния в тьмы какой-то из которой ты выскакиваешь благодаря тому что помнишь о любви и это спасение для меня и эти слова для меня я выбираю самую светлую самую чистую любовь я выбираю познать ее я выбираю наполниться ею я выбираю быть единой с этим чистым самым чистым чувством который доступен мне здесь на земле физическом теле прожить и познать. Потому что любовь, она разная. У всех разного уровня есть люди, которых, у которых, которые в этой жизни познают любовь сексуальную, похоть там еще какую-то. И вот эти все этапы я хочу, я хочу именно познать эту чистую, самую чистую любовь, потому что даже когда кажется, что я очень люблю это все чистое, и вот она огромная, вот она моя чистая любовь внутри, власть вот такие вещи, как стыд, страх, и это все. А ведь это противоположность. После того, как я у меня полились эти слезы, Потому что столько людей перечисляли, перечисляли, и эти слезы становились сильнее, сильнее, сильнее, и эта боль, она в какой-то миг растворилась или стала сначала невыносимой, а потом тишина. Наступила такая тишина, что ну, ни боли, ни чувств никаких. А потом открылась такая огромная любовь, полилась от вас ко мне, и я поняла, вдруг почувствовала, что принимать принимать помощь эту что это помощь это не подачки это не не мне как нищий не и что не, не мне как слабый да это подачки это подачки только рассматриваются тогда и так чувствуется когда вот эти работают программы вдруг мне открылась такая огромная ваша любовь Она просто так меня наполнила, и благодаря этому я справилась с этим пластом боли. И столько теплых слов от Андрея, Шанти и от всего я чувствовала от всех. И до сих пор еще вчера эх, пришло перечисление и Светлана, Я хочу, чтобы ты поехала на, на фестивале. Я опять расплакалась и вообще. Я сейчас плачу. И могу плакать и не стыдиться этих слез. Могу говорить об этом. Я, наверное, может быть и сейчас, и плохо выгляжу, и некрасиво как-то. Когда плачу. Но я так не чувствую. Я еще хочу сказать очень важную вещь. То, что Андрей был без настроения и как раз это все как-то слилось и соединилось с моими проработками вот потому что он сказал очень важные вещи если мне не хочется улыбаться я не должен этого делать но ну, то есть это честно это искренне и я поняла что Сейчас. даже быть слабой и быть слабой и вот в таком положении да в каком-то сложном это не стыдно это искренне и это самое важное что мы обрели наверное на этом пути это честность искренность и это ориентир тот на который нужно ориентироваться и я благодарю тому дню вот и этому донату, что он поднял во мне столько всего, и что это все вышло, и что я могу сказать, столько дней прошло уже, и я только сейчас смогла справиться и прожить это, и суметь это все произнести, и открыть это. Это не так просто. Вот. И действительно, это такая смелость, это по-настоящему сказать о том, что тебе сейчас вот так, и ты вот так себя чувствуешь, и что внутри тебя вот такое происходит. Конечно, нужно выходить побыстрее из этих состояний, и у каждого свои, наверное, фишки. Мне помогает сейчас очень хорошо танец, я танцую, Помог... помогает медитация Андрея Шанти и Амрит Киртан, я ее слушаю, песни, они как-то меня вносят прям в женское, и я танцую под них, и спасибо Шанти тебе еще раз за то, что ты раскрыла для меня этот танец женский, и что, действительно, ты правильно сказала, перед тем, как я вышла на связь, смогла освободиться пораньше, ты сказала, что как же ты можешь быть женщиной, если ты не принимаешь помощь, не, не можешь принять, тебе нужно научиться э, принимать эту помощь, эта программа, и ты должна с этим справиться, тебе очень важно с этим справиться, иначе... ну это женская позволить себе быть слабой, а мы так отвыкли от этого. Это женская позволить себе даже быть в этом положении, в таком сложном и не бояться этого, и не бояться плакать, не бояться говорить о том, что ты вот и такой, и такой, и такой, и и я бываю в разных состояниях. И я поняла, что эти разные состояния себя я пока не соединю, не полюблю и не приму. Я не стану полноценной. Я не раскроюсь для своего любимого человека, полноценной женщиной Не раскрою всю свою красоту. И все то, что мне внутри за этими программами скрыто. И это очень важно. Потому что разные состояния я проживаю и очень некрасивое и просто невыносимо даже смотреть видеть себя но это тоже я обрела когда-то и в какой-то жизни это нужно было и это тоже часть меня и только соединив это все и полюбив это все и приняв а ты полноценный. вот тогда наверное и получается быть женщиной. И тогда, наверное, и твой мужчина, он раскрывается как мужчина, потому что, потому что эти энергии, которые потом свободно излучаются через твое тело, и ты проявляешься как богиня, как мать, как богиня-мать, и ты более чисто проводишь эти энергии и проявляешь себя. И я благодарю всех. Получилось, наверное, очень долго. Не смогла, короче, вот даже не записывала, не помечала. Это просто спонтанное видео. Оно как идет, так идет от души. Вот все, как я сейчас сказала, это сразу включила видео и сказала. И Это невозможно отрепетировать, это невозможно, это идет из души. И у меня сейчас на и грудь настолько прям, как будто раскрыта в такую ширь. Я люблю вас, очень люблю. И знаете, самое главное, самое главное, это то, что произошло потом. И я ощутила такое счастье что я сейчас теперь могу помочь тоже таким же всем светлячкам вот кому бы не собирали донат, потому что я сейчас знаю, что все денежку, которую собрали, я положила, отложила и это только на поездку и это и я теперь могу вздохнуть и не беспокоиться, да и как-то расслабиться. Потому что еще есть время, и уже есть какая-то сумма, и я могу теперь помочь другим. А это еще огромное счастье для меня, потому что я могу помочь другим. Понимаете? И вот то, что зародилось, то, что Андрей и Шанти сейчас зародили и подняли, знаете, вот любовь вот внутренняя, любовь такая, то, что ты внутри проживаешь, а это то, что ты можешь проявить физически, то, что ты можешь, э, это результат, то, что я могу, то, что я тебе сейчас могу помочь э, в следующем донате тому, кто э, следующий будет, кому будет эта помощь собираться, я смогу помочь, понимаете, это огромное счастье, и это такое счастье. Я очень хочу, чтобы это счастье, эту любовь испытал следующий человек, тот то, и я хочу чтобы это продолжалось чтобы мы и знаете неважно и неважно 100 рублей 50 рублей это неважно это неважно и вот опять же эти программы всплывают даже 100 рублей это просто просто проявить это и это очень круто что это зародилось то есть есть светлячки которым очень трудно сейчас и они также стыдятся также боятся об этом сказать и также это сложно да, прожить и принять это все и проявить и быть женщиной и быть слабой и позволить себе это и я теперь могу помочь могу помочь другим вот и это самое важное. Это такое счастье для меня. Я всех очень люблю, обнимаю. Я благодарю за вашу любовь, я ее очень чувствую. Потому что если бы не было вас, всех, вот таких родных мне я обрела целую семью, то в такие самые темные времена я бы, наверное, и погрязла бы, наверное, в этой тьме. Но. Эти, это молитва, это что-то, какие-то... Это, это садхана, это садхана с Шанти. Оно, такая помощь огромная. Спасибо вам большое, всем. Спасибо своим родным силам, которые меня ведут, которые меня оберегают, которые дают мне это все прожить и помогают к этому прийти. таких родных людей. Мне ничего не страшно. Я совсем справлюсь. Я совсем справлюсь. А потому что, как это в песне поется, как в песне поется, вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. Мне очень нравится мультик бременские музыканты, где они поют, что такую прекрасную песню, и она как гимн для меня. Очень крутой мультик. Вот по поэтому вместе прорвемся вообще. Прорвемся. Спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо, спасибо. Любви и счастья вам. Пусть все сложится. Все преодолеется, и главное – верить и идти. И даже если очень нависают тучи, помните, что за ними солнце есть всегда. А это просто тучки. А в этот момент кажется, что это навсегда, и что эта тьма – это и есть мир. Но это временно. И я много раз это прожила, и много раз это... с этим столкнулась. И каждый раз я с трудом вспоминаю, что за этими тучами солнца. Но когда ты вспоминаешь, все рассеивается, и эта иллюзия уходит. Спасибо вам огромное за донат, за помощь, за ту любовь, которую я ощутила, которая наполнила меня. И спасибо Андрею и Шанте за то, что вы привели меня к этому. Вы мои учителя, вы мои родные люди, и я желаю вам. Я знаю, вам тоже не просто, нам не просто, а у вас свои процессы. И я желаю вам любви и счастья. Пусть все самое лучшее коснется вас. Пусть происходит и сбываются самые светлые мечты, самые светлые сны. Мои пусть сбудутся, которые я видела и про вас, и... Пусть любовь наполнит через нас светлячков этот мир. И пусть эта да, жизнь, она... То есть не мы будем ненормальные, а ненормальные окажутся те люди, которые не раскрывают любовь, не выбирают любовь, вот. Пусть эта любовь наполнит все вокруг, вот. Спасибо вам огромное.